Здарова, с вами Моборг, я Трэш и это Android Шейк. Подписчик Ян попросил составить топ сетевых игру. Судя по лайкам и предыдущим просьбам такого же характера, я понял, что сетевые игры пользуются у вас большим спросом. Я понимаю, найти годноту среди мусора и раскрученных проектов в маркете весьма сложно, так что я решил посвятить этой тематике три шейка подряд. Ну что ж, Поехали! Big Bang это настоящее мультиплеерное веселье. Игра представляет из себя полумобу полу тавер дефенс с режимом игры 3 на 3 игрока. Вам в роли свиней предстоит отвоевать контрольные точки с водой, сражаться с мини-боссами, ставить турели, вызывать миньонов, уничтожать противников и разрушить в конце концов вражескую базу. Как таковых классов героев здесь нет, вы сами создаете своего героя. По мере прокачки вы будете открывать новые активные и пассивные способности и комбинировать уникальную свинью. А самое крутое то, что вы сможете создавать свои комнаты и играть вместе с друзьями. Флот Армии — это динамический 2D-шутер с морем крови и отличными PvP-сражениями. Вступайте в бой с многочисленными противниками со всего мира — на улицах городов, в джунглях, подземельях и других местах. Все локации динамичные, и вы сможете использовать их в качестве стратегии для победы. В Флот Армии более 60 видов орудий, отличная прокачка персонажей и огромный выбор костюмизации. Кризис Action это добротный китайский клон КС. Все как мы привыкли, две команды, куча оружия, детонатор, даже карты есть из КС. Но есть несколько особенностей, которые выделяют эту игру на фоне остальных. Во-первых, хорошая оптимизация. Во-вторых, дополнительный режим зомби, где вы сражаете за сторону оборотней или охотников с мечами. Ну а в-третьих, это великолепный генератор карт, позволяющий создать любую карту по своей фантазии и сражаться на ней с игроками всего мира. Да, Rocket Ball это клон старшего брата Rocket League. Правила, как и принцип игры, остались практически неизменны. Есть две команды, в каждой из которых по два игрока. И ваша цель забить мяч во вражеские ворота, используя лишь автомобиль, ускорение и прыжок. Как не особый любитель спортивных игр, скажу, что футбол на автомобилях это вдвойне весело. Результат никогда не известен наверняка, а забив гол, ты испытываешь неистовое удовольствие. В игре огромное количество автомобилей и вариации их костюмизации, а три режима игры не дадут заскучать. Modern Warplanes погрузит вас в мир современной военной авиации и предоставит возможность поучаствовать в захватывающих баталиях на известнейших истребителях и перехватчиках нашего поколения. В игре есть 4 режима – онлайн, выживание на рекорд, бой с командами и своя игра. Победа в каждом режиме вознаграждается опытом и монетами, за которые вы сможете приобрести новые самолеты, пушки, ракеты и менять камуфляж. В Modern Warplanes великолепная графика, удобное управление, хорошая оптимизация и невероятно зрелищные бои под захватывающий сантре. Создавайте команду из друзей и сражайтесь с игроками всего мира. Для тех, кто находится в постоянном поиске игр на двоих, я нашел замечательную мультипликационную головоломку под названием Sokoban Land. Так что вперед в прошлое! Ланд — мимимишная и расслабляющая аркада, в которой вы сможете весело скоротать время вместе с семьей, девушкой или любимым парнем. Я никого не осуждаю. Ваша задача решать головоломки и двигать камни на протяжении 100 уровней. Передвинув все камни в нужные лунки, ворот открываются, и вы переходите на следующий уровень. Если у вас нет близких, не проблема. Вы всегда сможете пройти игру самостоятельно. А в остальном это, конечно же, проблема. Все ближе к своему релизу подходит игра Dead Island Survivors от компании, разрабатывавшей Warp Shift и Galaxy on Fire 3. Так что уже скоро ждем на Android! Dead Island Survivors еще в конце 2016 была пробно запущена на территории Норвегии. Суть игры будет состоять в постройке, укреплении и защите базы, вылазках с исследованием территории и крафтингом. А приятным бонусом будет возможность кооперироваться с другими игроками в альянсы. В игре отличная графика, 4 персонажа, обширная система прокачки и удобное управление, с возможностью делать комбо, перекаты и прыжки через препятствия. В общем, такой себе слэшер с элементами крафтинга, Tower Defense и стратегии. Ждем с апреля на май. На днях вышла новая, старая игра от компании Геймлофт под названием Nova Legacy. Почему же она новая, при том что старая? Об этом в игре недели. Nova Legacy представляет из себя переиздание самой первой части нового, только на новом движке с обновленной графикой, заставками и мультиплеером. Все это упаковано в 20 мегабайт. 20 мегабайт, Карл! Какой старый МЭМ. Короче, займет у вас совсем чуть-чуть места на мобильном. И игра, конечно, стала на порядок лучше, да и мультиплеер неплох. Но вот сюжетка и геймплей одиночный для 2017 года это просто жесть. Противники неповоротливые. Их интеллект неимоверно туп. А сюжет это просто кошмар. Но за неимением пока ничего другого можно вспомнить былые времена. Я нашел серию настоящего эволюционного трэша. Только в этой серии игр вы узнаете, что произойдет с привычным видом животных, если подвергнуть их серии экспериментов. It's alive. It's alive. It's alive. It's alive. Студия Tap Games выпустила уже десятки игр серии эволюции. Вы сможете найти любой эволюционный трэш на свой вкус. Драконы, коты, акулы, пингвины, осьминоги и прочие виды жизни будут развиваться под вашим присмотром. Как такового смысла в игре нет. Вы берете обычное животное, скрещиваете его с другим таким же и получаете что-то странное. Потом это что-то странное смешиваете с точно таким же и получаете хер знает что. И так до тех пор, пока целую галактику не покроет ваше адское порождение. А на сегодня это все. Ставь лой, делись видяшкой с дружбанами. качай игры с нашего сайта бесплатно, подписывайся на наш канал. Удачи тебе и до скорого!